Ребят, всем привет! Меня зовут Иванова Екатерина, мне 35 лет, и я участница четвертого потока марафона. Я узнала про марафон от менеджеров по продажам. Мне позвонил прекрасный менеджер и пригласил, говорит, что приходите, не пожалеете о том, что а, поучаствуйте в марафоне. Я зашла в марафон и осталась очень довольна. Я сегодня вот написала благодарность этому менеджеру, который продал мне марафон, потому что я от всей души ему действительно благодарна. И я знаю, что он, благодаря ему, я на этом марафоне сделала результат. И я сменяю подарок для него, он его ждет, и я обязательно ему его сделаю. На марафоне я выиграла поездку к Тони Робинсу, поэтому в апреле 2019 я еду в Лондон. Я очень жду эту поездку, я думаю, что это будет просто огонь, и я действительно смогу сделать еще больший прорыв дополнительно к тому, что я сделала на марафоне. Моя первая цель была э, выиграть марафон. Я в день начала марафона была на мероприятии, на бизнес-мероприятии, открывала сообщество предпринимателей, я встретила Гила Петер сила Я подошла к нему, поздоровалась, сказала «Хеллоу, Гил, I am here, I would like to talk to you!» И мы с ним познакомились. Я сделала с ним селфи, и я поняла, что это мой шанс выиграть марафон. Я поняла, что Гил является путеводной звездой, как бы, э, показывает мне путь вперед. Я схватилась за эту удачу, за хвост, хватила ее и полетела. Э, это был путь в 45 дней, замечательный, очень интересный. Задания были разные. Менялилась тематика, менялись участники. Мы наблюдали целый процесс трансформации, он был длительный. Каждый проявлял себя по-разному. Было очень интересно наблюдать за другими людьми, комментировать э, их посты, читать, анализировать. То есть это была прям такая отдельная целая жизнь в марафоне. Я прожила ее с большим удовольствием, вам очень всем рекомендую. Это действительно классно. Приходите, не пожалеете. И помимо этого, вот у нас сегодня встреча, и у меня там сидят ребята, и мы встретились сегодня живьем, познакомились все. У нас очень дружеская атмосфера, это крутое окружение, это классные результаты, и это хороший марафон, рекомендую. В результате марафона я заработала... Более 50 тысяч рублей. Это живые деньги, которые ко мне пришли за 45 дней. Я заработала даже больше, но сумма у меня была 45, поэтому я озвучиваю вам 45, но реально на больше. Вот. Помимо этого я запустила второй бизнес. У меня состоялись переговоры с партнером из Санкт-Петербурга. Ко мне приехала девушка, и мы с ней уже вместе организовываем компанию как соучредители. У нас будет новая компания. И только благодаря марафону я сделала это, потому что у меня был фокус определенный, на деньгах и на бизнесе. Я хотела запустить новое направление, хотела развиваться в новом направлении. И так сложилась судьба, что действительно мы с ней встретились, познакомились и сделали вместе бизнес. Поэтому я считаю, что фокус на цели, движение вперед, движение к своей цели и правильное руководство на этом пути к цели – это залог успеха. Поэтому я выбрала марафон и сделала его, и получила свои результаты, чего и вам желаю. Хочу рекомендовать его для всех людей, которые ищут свой путь, которые хотят пройти путь осознанно и достичь каких-то результатов. 45 дней это вроде бы короткий срок, но он достаточно длинный, и во время него можно сделать определенные результаты. Рекомендую тем, кто планирует открыть свой бизнес, запустить какое-то новое дело. Может быть это будут личные отношения или какие-то покупки, финансовые цели. Возможно, вы хотите получить новое окружение как получила его я на нашем марафоне это реально кларутые ребята просто огонь нам так интересно вместе мы сегодня познакомились общаемся и я получаю действительно наслаждение от общения с ними и я понимаю что это мое новое окружение и я буду продолжать общаться с ними также рекомендую в принципе маме своей порекомендовала супругу порекомендовала подружкам порекомендовала всем Потому что действительно это стоит того, и вам тоже я рекомендую от всей души, приходите и не пожалеете.